Хозяюшка, скажите, пожалуйста, я забыл, как называется вот эта вот э, выпечка? Это называется ботиши. Ботиши? Вот вам чай тоже. О, вот как подается. Интересно. Ай, осторожно, Оля. Да, ага. ага. Чай? Чай, да. чай с травами. Чай с травами. А здесь, а здесь вода, Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот так вот. Mm -hmm. Ага. Yeah. Налить э, стаканчики. Здесь кипяток, да. да? да. mm -hmm. а, с черным перемешком. Mm -hmm. Чеб... С чебрецом, да? Да, да? да. Уютное кафе с вкусными дагестанскими блюдами, ароматным чаем с горными травами радушной хозяйкой, не отпускала нас, хотя целью нашего путешествия было не оно, а крепость Шамиля, на осмотр которой мы и поднялись в Верхний Гунип. Это историческое место, в котором завершилась без малого 50-летняя Кавказская война. Имам Шамиль с семьей и 400 мы верными ему воинами укрылся в этой крепости, Ему противостояла огромная армия отборных российских солдат. Защитники крепости сражались до последнего патрона и расстреляв весь боезапас бросались на врага с саблями и кинжалами. Никто не хотел попадать в унизительный плен. Погибли все. И Шамин потерял жену и сына во время осады. Сестра гордого предварителя Чечни и Дагестана, окончилась с собой, бросившись со скалы. Последний оплот и мама Шамиля был взят. Судьба бесконечной кровопролитной войны была решена. Ребята поднялись дальше, а своего верного друга оставили внизу. Наверное, потому что ты устал, да? Поэтому... Привет. Привет, дорогой. Привет. Ой, тяжко. Да, дальше я думаю, что... Идти не нужно, это уже будет сопряжено с большим риском. А твои хозяева, отчаянные ребята, да, они ушли куда-то по какой-то козьей тропе. Мы буквально под облаками. Орлы, которых мы наблюдали снизу, парили очень высоко. Теперь вот они рядом с нами. А, съездим в Унцу и он нас Хатуч вернет. А зачем? Смотреть деревянных дел мастера и а, груженые пешком-то не пойдем все равно. На рынке все скупишь, затаришь, сходишь, посмотришь улицу. А, тебе все равно там оттуда просто тупо брать а, такси. Ну да. Вот. А еще в этот заехать, вунсукутль. Вот посмотришь на базаре в Гиргибеле, может быть, там по идее ты должны ремесленники выходить. Вот. Мы здесь, в принципе-то, ну, все обошли, по большому счету. Вот, окрестности Гергебель, Хатойчгинит. Завтра базар, и вроде бы программа на этом пятачке закончена.